Микрофон. У вас микрофон. Не слышите Потеритесь, меня? Поделитесь, пожалуйста, результатом. Слышите меня? Да. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я уже каждую неделю буду делиться, наверное, своими результатами. Не, не знаю, кто меня не знает, мне 66 лет, я из Литвы, имя Мутя. Вторую неделю я употребляю чай, и я соки инстант, и потеряла, ну так жалко, вес потеряла. Почти 2 килограмма за эту неделю. За прошлую неделю полтора, а за эту неделю почти 2 килограмма. Сама просто своим глазам не верю, думаю, идти на весы или нет, идти или нет, ну пошла. И... Но чувствую, что э, как-то свободнее в одежде, э, в движениях. Э, в этой неделе еще подключила ходьбу. Так и в прошлом году я тоже ходила в дочерью, потому что сердцем проблемы. <связать> э, все, ну и, и как-то немножко лучше стало. Летом у нас так, сад, усадьба, <связать> есть где ходить, бегать. Ну, а сейчас подключила. Видимо, это тоже помогает, потому что немного больше, чем за прошлую неделю. Я как бы так не ожидала этого и думаю, что дальше так не будет, так много уходить этот вес. Но все равно я очень довольна продуктом. Продукты сейчас заказываю больше. А а в работе, в команде, не знаю, как у меня получится, но хочу сегодня сделать 5G. Да, ну, правильно. Какие результаты. Спасибо. Да, спасибо за результаты.